Ladies and gentlemen, in this round, the winner on points is the boxer out of the blue corner, Екатерина, Мальцева, Россия. Поздравляю вас с победой в чемпионате мира. Какие были первые эмоции, ощущения, когда вот судья поднял вашу руку? Если говорить о финальном бою, то уже никакие. Я просто, идя именно на финальный бой, я не верила в себя. Уже все эмоции, все силы я исчерпала. И я уповала только на Божью помощь. Когда мне руку подняли, многие, кто видел этот момент, подумали, что я не рада, что, что я как-то... Как-то злюсь, но нет, это было не так, просто уже до такой степени уставшая была, что я даже радоваться ну, не могла. Ну, потом какие-то эмоции были, там, в раздевалке или где-то? Спустя несколько дней я уже была в Москве здесь, тогда уже потихоньку начала осознавать, что произошло. А кто первым вас поздравил? Ну, конечно, тренер, как только я вышла с ринга. Он меня обнял, потом главный тренер. А, а если так, то мои близкие, моя семья и мои друзья. Как сложился финальный бой с Манджурани? Это, я так понимаю, сильный боксер достаточно. Были ли какие-то сложности или все было просто? просто? Да, вы правы, это достаточно такой сильный боксер. Я очень волновалась перед этим боем, плюс еще складывались трудности с моим здоровьем, потому что я два боя боксировала с температурой, у меня нос не дышал совершенно, у меня уши были заложены. И поэтому... А почему так простудились, на ваш взгляд? Что так сложилось? Почему так сложилось? Вы бы были в Улан-Удэ, вы бы поняли. Там очень холодно, особенно для меня, для южанки, причем для других стран... С теплых континентов они тоже все позаболевали. Многие приехали без одежды, теплой. Все ходили мертвые. Что же поделать север Что, на ваш взгляд, самое главное, что помогло победить в финале? Какой фактор? Господь. Вот ваш тренер Альберт Наталибов рассказал, что когда год назад были на чемпионате мира, вы проводили спарринги с представителями школы бокса разных стран И вот в том числе, да, у нас 66 деньги, мы тоже Помогло ли это? Да, это очень помогло. На прошлом чемпионате мира я проиграла, к сожалению, в первом бою. Бой был примерно равный, но получилось так, как получилось. И сейчас, наверное, только спустя время я могу я могу сказать, что это положительную роль сыграла, потому что, во-первых, я себя внутренне подготовила к этому чемпионату мира. Я стала сильнее, я стала более напористей. На прошлом мире я провела спарринги практически совсем, с кем можно было. Я боксировала с Америкой. На этом чемпионате мира с Америкой у меня был первый бой. Дальше я боксировала с Японией, которая стала на в чемпионате мира прошлого года третий, очень хорошо спаринг провела, потом я боксировала с Алжиром, со всеми с кем можно было, и также я боксировала с Индией. И, как правило, каждой страны манера ведения боя похожа. Поэтому, да, мне помогло. Вот ранее у нее какая манера? В чем особенность от европейских если, например, американки больше садятся на переднюю ногу и боксируют, как бы они стоячие и очень не любят левшей, а я как раз таки левша, то индуски, они, как правило, прямые, нехорошие прямые, вот как раз таки, видели, на высокая, бьет хорошо прямые. Моя трудность заключалась в том, чтобы к ней подойти на свою дистанцию, на которую я смогу ударить. Для этого мне надо было ее раскачать корпусом, раскачать ногами, выдернуть. Ну, ты сказали, что вы левша. Это важно в боксе? С какой руки ты бьешь? Правый или левый? <сёплодисмент> Я не могу сказать, важно это или нет, потому что... Ähm, Сложность представляет? Вот, например, вы встречаетесь там с правшой или с левшой также. Есть ли разница? <сёплодисмент> Для левши сложно встречаться с левшой. Но... Сейчас уже очень много левшей, поэтому мне все проще и проще становится. В первые годы практически на 20 человек на России я встречала ну, пару левшей и все. А сейчас половина. Многие сборные России левшей И у мужчин также очень много левшей. Вот вы сказали, что простудились, была такая непростая ситуация в этом, с этим связана. Как удалось себя психологически настроить вот на, на, в таком состоянии? И у вас были какие-то мысли, что золотая медаль должна быть у меня? Вот такие были? Настрой о, Нет, у меня не было мысли о золотой медали. Ты же как-то не верила в себя. Но для меня это нормально, потому что я никогда в себя не верю. Как-то обычно недооцениваю себя, все победы я не отношу к себе. Я не отношу их даже к людям, потому что это Божья помощь. Господь мне посылает, если про людей, то посылает мне людей, таких, которые мне помогают, которые мне нужны. Даже тех людей, которые мне мешают, вставляют палки в колеса, потому что все эти палки дают мне мотивацию. А люди, которые близкие, мой узкий круг, они дают мне силу, поддержку. Ваш тренер Альберт, что он говорил во время боя, наверное, какие-то секретики, какие -то, то, что можно раскрыть? Как-то бодрил, может быть, вот та неуверенность, которая у вас, да, там вы говорите, не верили в себя, может быть, он вас как-то убирал ее в сторону это неуверенность? что именно в бою то что он мне говорил в углу можно посмотреть на трансляции он сказал по моему после первого или второго раунда вперед чемпион ну какой, какой чемпион вы что а, ну просто там как бы особую ситуацию не анализируешь ты как марионетка в руках тренера он тобой проект, он говорит, что тебе делать, и ты это делаешь. Как ты пока делаешь через шаг назад? Еще раз, работая здесь, навстречу надо зайти. Ты понимаешь меня? По ходу боя я немножечко во втором раунде растерялась, который я чуть-чуть ну, проиграла. Именно потому что я слышала от тренера. Через всю толпу, через всех многочисленных болельщиков я слышала голос тренера, но у меня не получалось выполнить то, что он мне просит. И я начала на себя злиться. Но а потом, после того, как я ушла в угол, тренер меня подбодрил, сказал, что успокоилась. И... А не получалось, раз. потому что сильная соперница? Ну, ну, вряд ли, нет. Чемпионат домашний. Это... Создавала дополнительную такую нервозную обстановку, то есть чувствовалась большая степень волнения или все-таки, если сравнить с первым чемпионатом мира, нервничали чуть меньше? Как по ощущениям было? Наверное, нервничала меньше. Для меня родные стены сыграли только положительную роль. Мы находились на сборе до этого уже три недели. Поэтому мы привыкли к обстановке, ко времени, ко всему, и я чувствовала достаточно спокойно себя там. Если сравнивать с первым чемпионатом мира, вообще мы в женском боксе, который был в Индии, в тяжелых условиях, то мне намного было легче в улан -Удэ исправляться с волнением и слышать такую поддержку от бурятов. Но они вообще молодцы, они очень круто организовали турнир. И на протяжении всего чемпионата весь зал был заполнен, ходили люди, болели, причем не только за русских девочек, они болели за всех. То так есть, что доброжелательная атмосфера. Да, они очень хорошие люди. Получается, что тот бокс, да, в котором вы боксируете, это любительский бокс, правильно? Да. Несмотря на то, что Иски это, наверное, зарплата, но это любительский, считается, бокс. Если э, профессионалы у женщин, вот как у мужчин уходят профессионалы, у женщин такое есть? Профессиональный бокс? Да, да. конечно, есть. Вот э, моя подруга и также ученица Альберта Шукуровича, э, она уже выступает по профессионалам. Уже это, значит, это такая ступенька, к которой нужно добраться. Или вы не стремитесь в профессионалы выходить? Mm -hmm. Можно было бы попробовать, я не против. Просто 48, но ну, ну это не зрелище. А, то есть считаете, что легкий вес, суперлегкий вес, это не Да интересно. они как-то так побили-побили э, друг друга, никто даже не успел понять, что происходит. Как-то это все быстро произошло, потом попрыгали, потом опять сцепились, попрыгали, никто не успел ничего понять. В категориях повыше там уже и видны удары, там видна мощь от этих ударов. Может, так что это поинтереснее. Килограмм. Ну, тяжело пока с набором веса. Ну вот Аня Красноперова, ученица Альберта Шукуровича, она уже провела два боя. Скоро у нее третий бой будет. Это неопределенная ступень. Любой может начать. Боксировать по профессионалам, но она э, совмещает и профессиональный, и любительский ринг, что очень трудно делать. А это не запрещено, по правилам? Нет, это не запрещено, но там на определенного количества боев. Вот мы затронули тему а, веса, да? Была ли у вас какая то стояла проблема там с гонкой веса или например, набора веса, то есть? Набора веса, Набор. да. А, у меня. Весь сбор и все соревнования держался вес 47 килограмм, причем я усиленно старалась его удержать, чтобы он меньше не падал. Это, кстати, ответ на вопрос, почему не 51? Почему не олимпийские? не тяжело дается набор массы. Это из-за интенсивных тренировок или у вас такой метаболизм, что... Это физиология. У меня мама и папа маленькие, все в семье маленькие. Было бы странно, если бы я была большая. Вы в детстве занимались, насколько вот я успел узнать информацию, с четырех лет кикбоксингом. Да. Но выбрали все равно бокс. Все-таки бокс. Почему именно бокс? Лично я ничего не выбирала. <свы> Выбрал мой отец. Он меня поставил на стезию спорта. Он начинал тренировать меня с моей старшей сестрой дома. Он сам делал нам мешок, держал нас на лапах. Дальше мы пошли в секцию кикбоксинга, разъезжали по всем соревнованиям. В течение семи лет я занималась кикбоксингом. И дальше мой отец решил, что надо переходить на бокс, потому Сейчас, что это более серьезно. Да. Вот то, что отец вам преподавал, вам это самим нравилось? Были какие-то, может, другие соблазны? Нет. Я с самого начала обожала спорт, я обожала то, что мне давал отец. Когда я перешла на бокс, у меня не было сожалений о кикбоксинге. И всегда у меня были цели выше, больше. И мне даже не надо было мотивировать ни папе, ни кому-либо другому. Какой у вас есть секрет, может быть такой, который может помочь ребятам, да, начинающим боксерам? как женщинам, так мужчинам, который позволяет вам побеждать. Если вы можете его раскрыть, мы на английский не будем переводить эту версию, mm -hmm. чтобы ваши соперницы не узнали основные, но ну, вот, может быть, что такое, что вам помогает? Мой секрет прост. Надо любить то, что ты делаешь, никогда не полагаться на себя. Ни на тренеров, ни на кого. Надо полагаться только на Господа. И у него просить помощи. Все, что невозможно людям, возможно Богу. А. Вот в чем мой секрет. Есть, вера и работа Да. Жили в стенах училища. Вот, что бы Вы пожелали тем, кто сейчас тренируется? Неважно, бокс это или борьба, или какой-то другой вид спорта. Какую-то такую бы установку дали вот спортсменам? Я думаю, ко всему надо подходить грамотно, с головой. И э, не забывать спортсменам не слепо идти за своей целью, не терять ее, конечно, из вида, но все-таки не забывать про свое здоровье. То есть надо прислушиваться да, к своим ощущениям. Надо уметь слушать свой организм. Понимать, когда он тебе говорит «нет», когда он дает тебе паузу, это не просто так. И спортсмен, который научится чувствовать свой организм, он может достичь больших результатов. Чем вы занимаетесь? Какие у вас есть там хобби, увлечения? Как вы отвлекаетесь? А подготовка к соревнованиям, чтобы не зацикливаться? Вот есть ли у вас какие-то такие... Когда ты ставишь на первое место и все свои силы направляешь в одно, наверное, очень мало времени и сил остается на другое. Поэтому мой отдых и все мои увлечения связаны с восстановлением, пассивным восстановлением. То есть это сон, чтение книг, либо... Какие книги вы Р... Я люблю классику. Классику. Ну, вот любимое воспроизведение. Наверное, человек, который смеется, Гего... Дюма, от... мне нравится еще, у него все произведения захватывающие. Что-то, вот я иногда, бывает, посмотрю какой-то фильм, да, там Рокки, например, и потом у меня немножко так расправляется осанка, да, то есть какая-то мотивация. Есть ли такое вот, после прочтения книг у вас что-то такое вот загорается, какой-то интерес, что-то меняется в сознании? Именно от прочтения книг нет. Не загорается просто после таких книг, особенно после Гюго, начинаешь думать, начинаешь разбирать, что, как. Начинаешь эм, углубляться в историю, потому что затрагиваются исторические моменты. Например, у, Пик... у Пикуля тоже сплошная история. А... И ты начинаешь просто больше изучать. И... остаться ли время на в жизни? То есть на общение с друзьями, там, может быть, с молодым человеком. Вот, вот на это. Есть ли время у спортсмена профессионального? Mm, да, но немного. Моя семья находится далеко, в Краснодарском крае. Их я вижу очень редко. Один-два раза в год могу туда поехать. И то, там, максимум две недели. А в остальное время я нахожусь в Москве, либо на сборах. Поэтому только телефон спасает может быть какие-то были такие ситуации жизненные, которые вам помогали вот, навыки единоборств в каких-то ситуациях были такие эпизоды? нет то есть кроме спортивного ринга вы не применяли да, на меня даже никто не нападет я не знаю почему, но не нападают, никогда не было такого последний такой штрих это блиц, я задаю вам вопрос короткий, и вы можно коротко можно не совсем коротко, на него отвечайте Комедии или боевики? Комедии Бегать кросс или попрыгать на скакалке? Бегать кросс Рой Джонс младший или Василий Ломаченко? Такой вопрос Ломаченко Отдых на море или в горах? На море Все-таки боксировать первым номером или вторым? Что больше нравится? <сос> да, и предпочитаете? Или вторым активным, например? Вторым активным? И вопрос вопрос: Facebook или Instagram? Ничего. Не нравится. Не нравится. Лучше, Не затягивает, да. Спасибо большое. Вам спасибо. 2019, Айба,